Привет, меня зовут Елена Нечаева, я основатель сети школ татуажа. Сейчас мы находимся в одной из них в Москве. Моя школа – это упакованный продукт. 500 тысяч процедур татуажа, которые сделали мастера сети моих студий. Я – профессиональный художник и 7 лет училась этому в колледже и университете, а потом расписывала храмы.